Всем привет, вы на канале компании Радио Сила. Это видео будет посвящено автомобильной двухдиапазонной радиостанции iRadio V6 Mini. Особенностью данной модели являются компактные размеры и большой функционал. Она работает на частотах 136, 174 и 400-470 МГц, то есть данная модель для трассы не подойдет, так как у нее совсем другие частоты. В комплект входит инструкция на русском языке, где подробно описаны все пункты меню, сама рация, гарнитура тангента с ДТМФ клавиатурой. Кабель питания под прикуриватель 12 вольт. Скобар для крепления и монтажный набор. Итак давайте поближе рассмотрим эту малышку. Спереди находится дисплей. Вокруг него 9 кнопок управления. Два светодиодных индикатора под каждый канал соответственно. И разъем под тангенту по типу AG45. Низ и задняя стенка здесь металлические. Служат как теплоотвод. Все остальное пластиковое. Динамик расположен сверху. Сзади разъем под антенну. Кабель питания с предохранителем и гнездо для дополнительного динамика. Тангента, как я уже говорил, с клавиатурой, позволяет управлять функционалом рации. Штекер на тангенте залит для большей надежности. Мягкий витой кабель. Технические характеристики. Частотный диапазон 136, 174 и 400-470 МГц. 199 каналов памяти мощность 25 ватт, напряжение питания 13,8 вольт, выходное сопротивление антенны 50 ом, размеры без антенны 120 на 90 на 40 миллиметров, вес 325 грамм. Проверка рации i V6. Большой плюс данной модели в том, что она может программироваться не только с помощью компьютера, но и вручную. Основные заявленные функции iRadio V6 Mini. Это попеременная работа на двух каналах или двух диапазонах. 199 программируемых каналов памяти с редактируемым именем. CTSS, DCS и DTMF коды. Различные режимы сканирования. Включая сканирование кодов. Блокировка занятого канала, индивидуальный вызов и вызов группы, скрэмблер и компандер, функция VOX, звуковое сопровождение нажатия кнопок, блокировка кнопок, функция автоматического выключения раций, режим энергосбережения, сигнал окончания передач, ограничение времени передач и частотный сдвиг для работы с репитером. iRadio V6 mini, современная профессиональная радиостанция, может использоваться как базовая или как автомобильная для связи на большие расстояния и в различных условиях. Данная модель совместима с большинством портативных радиостанций. Управление рацией очень простое и не требует специальных знаний. Набор частоты напрямую на рации либо программируемый фиксированный набор. Частот. Рация iRadio V6 Mini может работать с различными типами антенн, соответствующего диапазона частот.